Добрый вечер. С вами на связи снова Валерий Иванов. И сейчас я хочу поделиться такой информацией, от которой просто можно подпрыгнуть, сидя на стуле. И поэтому я сейчас уже сажусь вечером, чтобы скорее поделиться с вами, с теми, кто еще способен здраво размышлять и трезво анализировать ситуацию. Смотрите, я рассказывал о компании, в которой я работаю, это BitClub Network: что это крупнейший майнер в мире, что. Информация о них есть на blockchain.info, можете посмотреть. Это самый достоверный сайт о криптовалюте. Что BitClub Network занимает 6 седьмое место в мире по майнингу биткоина и всегда входит в десятку крупнейших майнеров мира. Что на фермах, принадлежащих BitLab Network, можно ездить на мотоциклах таких гигантских размеров эти фермы. Что ребята, которые ездили в июне в Исландию на фермы BitClub Network, были в полнейшем восторге от масштабов того, что там происходит. А когда ребята уезжали, вместо магнитов на холодильник, как это принято, дарили, знаете что, старые асики, правильно, старые видеокарты, которые утилизируют, списывают и просто раздают в качестве сувениров партнерам компании, которые приезжают на их фермы. Потому что BitLab Network постоянно обновляет оборудование. Это связано с увеличением сложности добычи биткоина, и поэтому приходится постоянно обновлять оборудование. Так вот. Это все была преамбула, теперь самое главное, вот те, кто вообще никак не мог понять, что все это на самом деле происходит, каких только аргументов я не слышал, и в последнее время я просто перестал отвечать, потому что факты о том, что BitLab Network настоящая, реальная, физически существующая компания, ну настолько железные, что, казалось бы, нечего еще объяснять, но есть люди, которые все равно этому не верят, да и бог с вами не верьте, я обращаюсь к тем, кто способен рассуждать, смотрите, Сайт знакомый Сбербанк. Ссылку я скину потом, вы можете найти ее. Это никакая не подделка, не фишинговый сайт. Это реально работающий сайт, сайт крупнейшего банка России. Сбербанк АСТ. И здесь висит баннер. Блокчейн технологии будущего. Обучающие курсы будут проходить в декабре. Тут расписано, что будет, что будет происходить. Кто что будет преподавать. Прокручиваем страничку вниз. И дальше мы видим уже самое интересное. Посмотрите. Приглашенный гость 4 декабря Ричард Диллендорф. Кто это? Это один из топ-лидеров компании BitLab Network. Человек, создавший огромную структуру. И именно его по приглашению Германа Грефа просили выступить на этой конференции. А теперь смотрите самое интересное. Ричард Диллендорф и дальше действующие проекты Ричарда Диллендорфа битклаб пул или Club. network. нажимаем вот я показывал свой кабинет битклаб network вот мои пулы куплены вот мои заработки вот мои достижения теперь переходим на сайт сбербанка кликом и вываливаемся куда вываливаемся на тот же самый битклаб network та же самая компания вот она видите то есть Крупнейший банк России, Сбербанк, приглашает на учебу человека, который работает в компании BitClub Network и явно указывает на сайте Сбербанка, указана прямая ссылка на сайт компании BitClub. Теперь, как вы думаете, станет ли Сбербанк открыто указывать ссылки на какие-то ненадежные, так называемые, в кавычках, проекты и прочие сомнительные организации? Ну, конечно же, нет. Скептики скажут, ага, немножко от, отличается сайт, у вас только логотип здесь совпадает, вот BitLab и здесь логотип. На самом деле, после того, как а, реферальная ссылка для регистрации будет прямо под этим видео, после регистрации вы попадете именно сюда, и у вас будет точно такой же кабинет, какой вы видите у меня, поскольку это и есть та же самая компания BitLab Network. И еще одно подтверждение. Переходим на сайт blockchain.info. Пульс, и мы видим опять BitClub Network, 2,2 Пожалуйста, вот такая доля в мировом байнинге биткоина принадлежит компании, в которой я работаю. Если у вас остались какие-то еще вопросы или сомнения, а сомнения возникают только на почве недостатка знаний, пожалуйста, пройдите по ссылке, подключитесь в наш чат в Telegram для того, чтобы получить исчерпывающую информацию и начать работать и зарабатывать вместе с нами и с нашей командой от криптовалюты от технологий блокчейн никуда не уйти все это будет плотнее и плотнее внедряться в нашу жизнь вопрос в том что либо вы будете использовать это либо вы можете просто остаться где-то на задворках технической цивилизации с вами был валерий Иванов. я с радостью поделился этой новостью подписывайтесь на мой канал оставляйте ваши вопросы и переходите по ссылке в телеграм чаты для того чтобы научиться и использовать это в своей жизни, с и благом для себя.